Во всех ядерных реакциях выполняются законы сохранения зарядового и массового числа. В реакции альфа-частицы с ядром азота сумма зарядовых чисел равна 9, а сумма массовых чисел равна 18. В реакции протона с ядром лития сумма зарядовых чисел равна 4, а сумма массовых чисел равна 8. Сумма зарядовых чисел до реакции равна сумме зарядовых чисел после реакции. Сумма массовых чисел до реакции равна сумме массовых чисел после реакции.